Boa tarde a todas e todos, é um prazer recebê-los todos aqui neste momento de contato com a imprensa. É, gostaria de dizer que tive hoje a especial satisfação de receber, de receber a visita do ministro dos negócios estrangeiros da Federação Russa, Sergei Lavrov. A reunião foi oportunidade para dar continuidade ao diálogo que iniciei com o ministro Lavrov em Nova, em Nova Delhi, no dia 1º de março, à margem da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20. Nossa agenda de hoje cobriu temas bilaterais, internacionais e regionais, refletindo a solidez e amplitude da parceria estratégica entre Brasil e Rússia. A Rússia ocupa posição de destaque no nosso comércio exterior. No ano passado, o comércio bilateral atingiu o nível histórico recorde de 9 bilhões e 800 milhões de dólares, tornando-se tornando a Rússia o nosso décimo terceiro maior parceiro comercial. Estamos de acordo em trabalhar para aprofundar e diversificar nosso intercâmbio comercial e investimentos, o que nos permitirá ultrapassar a meta de 10 bilhões de dólares do comércio bilateral estabelecido há cerca de dez anos atrás. A Rússia fornece aproximadamente um quarto dos fertilizantes importados pelo Brasil. Tratei com o ministro Lavrov sobre medidas para garantir o fluxo desses insumos de vital importância para nossa agricultura. Também expressamos nossa expectativa de ampliar o número de estabelecimentos brasileiros habilitados a exportar produtos de origem animal para a Rússia. Discutimos ainda iniciativas para aprofundar a cooperação bilateral em ciência e tecnologia, meio ambiente e energia. Coincidimos quanto à necessidade de estimular maiores contatos entre pesquisadores e empreendedores do setor tecnológico. Brasil e Rússia são líderes em inovação e e há margem para incrementar a cooperação entre nossas startups reiterei a candidatura brasileira para presidir a cop 30 em 2025 Brasil e Rússia abrigam as duas maiores extensões florestais do mundo nossa finalidade nossa afinidade de visões sobre desenvolvimento sustentável pode refletir-se em maior coordenação em instâncias internacionais e nos acordos ambientais multilaterais. De, discutimos igualmente as perspectivas de desenvolvimento da cooperação no campo da energia, buscando aproveitar as complementaridades entre nossas indústrias. Na esfera internacional abordamos os últimos desenvolvimentos do, do conflito em curso na Ucrânia, Renovei a disposição brasileira em contribuir para uma solução pacífica para o conflito, recordando as manifestações do presidente Lula, no sentido de buscar facilitar a formação de um grupo de amigos, de países amigos, para mediar as negociações entre Rússia e Ucrânia. Reiterei nossa posição em favor de um cessar-fogo imediato, De respeito ao direito humanitário de uma solução negociada com vistas a uma paz duradoura que contemple as preocupações securitárias de ambos os lados também reiterei a posição brasileira a aplicação de sanções unilaterais tais medidas além de não contarem com a aprovação do conselho de segurança das nações unidas têm impactos negativos sobre as economias de todo o mundo em especial em países em desenvolvimento muitos dos quais ainda não se recuperaram plenamente da pandemia. Abordamos a necessidade urgente da reforma da governança global de modo a aprimorar a influência e representatividade do mundo em desenvolvimento. Não posso deixar de agradecer o apoio público reiterado da Rússia à candidatura do Brasil a membro permanente do Conselho de Segurança expandido. Concordamos quanto à importância do BRICS para a consertação entre nossos países sobre os principais temas da agenda internacional. Saudamos a expansão do novo Banco de Desenvolvimento e do diálogo com outros parceiros. Coincidimos também em retomar as reuniões da Comissão Bilateral de Alto Nível, a CAN, e da Comissão Intergovernamental, a SIC, em que debateremos mais a fundo os principais temas de interesse da agenda bilateral. O ministro Lavrov reiterou o convite formulado pelo presidente Putin para que o presidente Lula realize visita oficial à Rússia. E estamos trabalhando para identificar datas convenientes a ambas partes no futuro. Mais uma vez, queria agradecer de público a visita do ministro Lavrov e a continuidade do diálogo que mantivemos. E agradecer a presença também de todos os senhores. Muito obrigado e passa a palavra ao ministro Lavrov. Большое спасибо, уважаемый господин министр, уважаемые дамы и господа. Прежде всего хотел бы еще раз выразить признательность нашим бразильским, находясь на бразильской земле. Наши переговоры с коллегой Маура Вейерой прошли в традиционных для российско-бразильских отношений стратегического партнерства, атмосферы доверительности, дружбы, взаимопонимания. Мы подтвердили нацеленность на плодотворное конструктивное сотрудничество между нашими странами, которое опирается на принципы равноправного, взаимоуважительного диалога и не подвержено той или иной перемене в международной конъюнктуре. В этом году мы отмечаем знаменательное событие, 195-летнюю годовщину, с момента установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией это произошло 3 октября 1828 года, и мы условились подготовить к этому памятному событию серию мероприятий, которые будут включать и контакты по линии историков, и выставки, в том числе архивные, и, конечно же, культурные мероприятия. Мы также отметили, что сегодняшней встрече состоялась за пару дней до еще одного памятного дня в истории бразильской дипломатии, имею в виду День дипломата, который здесь отмечается 20 апреля, и, пользуясь случаем, мы хотим поздравить всех сотрудников Министерства иностранных дел, всех, кто работает в бразильской внешнеполитической службе с этим, с этим важным праздником. Мы как я уже сказал, подтвердили нацеленность на развитие нашего стратегического партнерства на всех направлениях. Особое внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству, инвестиционному сотрудничеству, где был достигнут в прошлом году рекордный уровень, превышавший 8 миллиардов долларов. Это далеко не предел. И мы сегодня говорили о тех направлениях, которые необходимо развивать в интересах Наших стран и наших граждан. Это, конечно же, энергетика, это, конечно, такая сфера энергетики, как мирное использование атомной энергии. Здесь очень хорошее взаимодействие и хорошие перспективы. Это мирное использование космического пространства, сельское хозяйство, здравоохранение, фармацевтика. Условились все то, что делается. За последние годы по согласованию договорно-правовых документов и для дальнейшего развития и взаимодействия проинвентаризировать. Это сделают наши эксперты по, прежде всего, экономическим, финансовым аспектам, аспектам сотрудничества по вопросам транспорта и логистики. Ну и, безусловно, также продолжим развивать прекрасные отношения в культурно-гуманитарной, образовательной области – и особую роль в укреплении всего комплекса отношений стратегического партнерства, конечно же, мы отводим двусторонним механизмом взаимодействия, прежде всего, комиссии высокого уровня, которую возглавляют с российской стороны представитель правительства России, а с бразильской стороны вице-президент этой страны. И в эту комиссию высокого уровня входят еще две структуры, Одна – межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, и вторая – комиссия по политическим вопросам. В силу той паузы, которая была связана в основном с антиковидными ограничениями, эти структуры давно не собирались, и сегодня мы наметили график, который позволит возобновить их ритмичную работу и, как я уже сказал, провести инвентаризацию всех тех, вопросов конкретных проектов, которые требуют особого внимания. Много говорили по актуальным вопросам международной, региональной повестки дня. Мы констатируем, что подходы России и Бразилии к событиям, которые в настоящее время в мире происходят, созвучно Нас объединяет общее стремление содействовать формированию более справедливого, подлинно демократического, полицентричного миропорядка который основывался бы на фундаментальном международно-правовом принципе суверенного равенства государств. Видим как раз в этом залог того, что многополярность будет справедливой и будет отражать интересы всех, без исключения государства, а не только какой-то одной группы стран. И в этой связи у нас общий подход к задачам реформирования институтов глобального управления, об этом много в последнее время говорил президент Лула да Сильба, это касается и финансовых институтов, и задачи расширения представленности в этих финансовых институтах развивающихся стран. И мы также едины в том, как сказал мой коллега только что, что односторонние санкции, введенные в обход Совета безопасности ООН, считаем мы их нелегитимными и они вредят, поскольку политизируют работу специализированных международных площадок. Мы затронули ситуацию, которую сейчас наблюдаем вот в сфере глобального управления, когда идет достаточно жесткая борьба за то, чтобы наши западные коллеги сохранили свое доминирующее положение в мировых делах, и в финансовых, и в экономических, в политических, в сферах безопасности. Именно это, в общем-то, дало толчок нынешнему положению дел между Российской Федерацией и НАТО, Евросоюзом, в том, что касается процессов на Украине. Мы признательны бразильским друзьям за прекрасное понимание генезиса этой ситуации, признательность за стремление внести вклад в поиск путей ее урегулирования. И сегодня мы говорили о том контексте, который необходимо иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей, которые будут прежде всего опираться на принцип многосторонности и учет интересов в сфере безопасности всех, без исключения государств. Это вот тот самый принцип неделимости безопасности, когда ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а не будет пытаться доминировать в этой сфере над кем бы то ни было. Это вот так звучали политические обязательства, которые Запад вместе с нашей страной, с Украиной, с другими странами а на постсоветском пространстве, торжественно принял на себя в начале 2000-х годов в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и те самые обязательства, которые Запад ни разу даже не попытался выполнить, а наоборот делал все в прямо противоположном направлении, стремясь доминировать на международной арене. И понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский Конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего и те цели, которые мы преследуем. В этой связи они заключаются прежде всего в том, чтобы гарантировать отсутствие на территории Украины каких-либо угроз военной безопасности Российской Федерации. А такие планы Запад реализовывал уже долгие годы. И вторая задача, конечно, защитить жизни и законные права русскоязычного населения Востока и Юга Украины, права, которые попирались на протяжении долгих лет путем принятия серии законов в украинском парламенте, которые запрещали последовательно запрещали образование на русском языке, средства массовой информации на русском языке, запрещали культурные мероприятия на русском языке. И целенаправленно уничтожали миллионы томов книг на русском языке, которые находились в украинских библиотеках. И эти цели, я уверен, разделяет любой человек, который привержен принципам, заложенным в международных конвенциях о защите и обеспечении прав национальных меньшинств. Таковых конвенций множество и на европейском уровне, и на уровне Организации Объединенных Наций на уровне ЮНЕСКО, все они грубейшим образом украинским режимом были нарушены. В рамках наших общих усилий по продвижению справедливой реформы механизмов институтов глобального управления мы будем тесно сотрудничать в ООН, в ее Совете Безопасности, где Бразилия в настоящий момент является непостоянным членом, и мы подтвердили сегодня нашу поддержку заявки Бразилии на то, чтобы получить и постоянную прописку в Совете безопасности ООН, так же, как мы поддерживаем Индию, и в этой связи также поддерживаем необходимость удовлетворить интересы африканского континента. Бразилия сейчас готовится к тому, чтобы возглавить группу 20 в будущем году а мы в будущем году будем председательствовать в объединении БРИКС. Это хорошая возможность в контексте координации наших внешнеполитических действий посмотреть, как можно взаимовыгодно использовать вот эту ситуацию. Все члены БРИКС являются членами двадцатки, кроме того, двадцатки еще целая группа стран участвуют, которые по принципиальным вопросам выступают с тех же позиций, что и страны объединения БРИКС. Так что будем по этим вопросам координироваться и обмениваться оценками, равно как и по другим направлениям, которые отражены в действующем между нашими министерствами в плане внешнеполитических консультаций на 2022-2025 годы. В региональном контексте мы говорили о процессах политической и экономической интеграции в Латинской Америке, мы приветствуем нацеленность президента Лула да Сильва и в целом бразильских, бразильских дипломатов на укрепление региональных механизмов, таких как Силак, Меркосур, Унасур, приветствовали шаги, которые Бразилия предпринимает по восстановлению полноценных отношений со всеми странами латиноамериканского региона, региона Карибского бассейна. В целом переговоры были очень полезными, подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства. Я пригласил господина министра в удобное для него время посетить Российскую Федерацию, и все наши сотрудники будут оставаться в тесном контакте на соответствующих направлениях наших, наших отношений. Спасибо. Он из neutров.